Ребят, если вы реально играете в ССО только ради обновлений, то, пожалуйста, удалите эту игру, а не плевайте ей хейтом. Если вы играете уже несколько лет с надеждой, что вам начнут нравиться обновления, то не делайте этого. Ладно, еще время, но вы тратите свои деньги на эту игру. А если вы играете в ССО не ради обновлений, то у меня есть для вас прекрасные новости вы лучше